Меня зовут Ольга, моя дочка Ксения ходит на занятия по английскому уже с октября прошлого года. У нас значительные успехи в, сказать, говорении и чтении, что самое главное, нам сейчас до школы очень нужно, потому что в школе программа очень сложная и уже требует чуть ли не в начале года уметь читать. Вот. И поэтому здесь я вижу, что ребенок очень хорошо вот, по школьной программе справляется, получает пятерки, вот, потому что действительно э, занятия очень успешно откладываются в голове. Потому что занятия в игровой форме, ребенок с удовольствием выполняет домашние задания, причем я даже ничего так сказать, не помогая, ребенок делает все сам, все заполняет, раскрашивает, что надо, то есть сама слушает, вот, очень-очень меня очень радует.